Всем привет, с вами Аква. Не так давно мы делали редизайн этого аквариума и помещали в него сетку из мха. Мох уже достаточно оброс, а сетку практически не видно. Обратил внимание на то, что в таком положении на сетке мох намного лучше растет, чем просто положив его на грунт. На грунте мох со временем начинает подогнивать снизу, там куда не попадает свет и питательные вещества. Но в вертикальном положении, если не получится этого избежать, то получится как минимум значительно замедлить этот процесс так как при вертикальном росте свет поступает на всю площадь мха, главное не забывать его время от времени подстригать. В общем этот вариант мне очень понравился и я решил применить его и к другим аквариумам, но столкнулся с тем что не смог найти нержавеющую сетку, точнее смог, но продается она только метражом и стоит за облачных денег, а там где я покупал эту сетку ее уже нет. Помозговав две недели я придумал альтернативу. Для альтернативы нам понадобится просто кусок пластмассы, найти дома кусок пластмассы я тоже не смог а искать уже не было ни желания ни времени нашел обычный пищевой контейнер из которого ей решил соорудить альтернативу сетки что нам будет необходимо сделать замеряем размеры задней стенки аквариума на который мы будем приращивать мох нам будет нужно вырезать из контейнера необходимый размер у меня он составил 20 на 28 приступим к вырезанию Вот такой прямоугольник у нас получился, из которого мы сделаем стенку. Следующим этапом нам необходимо будет проделать отверстия и продеть в них присоски, чтобы нашу конструкцию можно было прикрепить к задней стенке аквариума. Вот что у меня получилось. Попробуем продеть получившееся отверстие присоску. Повернем ее, чтобы не было возможности выпасть. Аналогичным образом проденем остальные две присоски. Следующим этапом нам нужно будет проделать отверстия по всей площади стенки. Для этого я буду использовать выжигатель по дереву. Отверстия нам будут необходимы для тока воды и предотвращения загнивания мха. Приступим к выжиганию. Далее все по тому же плану как с сеткой, укладывая мох на стенку, использовать буду мох камерун, советую укладывать мох не слишком плотно друг к другу. Итак, вот что получилось далее мы перемотаем все это леской чтобы мог держался один конец лески проденем сквозь сделанное отверстие чтобы он не потерялся также при помощи этого нам будет удобнее потом связать два конца начинаем перематывать все леской чтобы было удобнее на краях стенки можно сделать зарубки при помощи их леска не будет скользить и вам будет гораздо проще все перемотать Перевернем и уберем леску с наших присосок, иначе мы не сможем ее закрепить. Все готово, можно ставить в аквариум. К сожалению в аквариуме у меня уже не горит свет и показать этот процесс не получится, но думаю без меня вы все справитесь. Вот как выглядят стенки, которые я сделал вчера. Хочу зарастить стенки мхом в трех своих аквариумах. Посмотрим, что из этого получится. Примерно через месяц покажу вам результат. На этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!